Доброго времени суток! С вами Сергей и сегодня у нас экспериментальная стратификация будет в агроперлите. Здесь у меня кедр сибирский крупные орешки. Проведена уже следующая операция. На 3 дня замочена на 15 минут в марганцовке, промыта, залита водой и на 3 дня поставлена в прохладное место. Потом все, что орешки остались на поверхности, это пустые орешки, они с... сняты отдельно. И все, что орешки потонули, они сейчас находятся вот в этом дослаке. Сейчас всю стратификацию я делаю на нижней полке холодильника. От морозилки я отказался. Один раз я уже проводил эксперимент с одной партией. Поставил стратификацию в нижнюю полку холодильника и в морозилку. И результат схожести выше был в нижней полке холодильника. Я от морозилки больше от, от сертификации отказался. Перемешиваем. Выглядит это примерно у нас вот так. Агроперлик хорошо пропускает воздух. Теперь закрываем крышкой, закрываем крышкой, убираем на нижнюю полку в холодильник и раз в неделю открываем, насыщаем кислородом, переворачиваем. У нас прошел месяц и вот результаты стратификации. Семена кедра уже прорастают. Так. Здесь на заднем плане высажены кедрики в стаканчики уже. Стратификация в агроперлите мне понравилась. Нету никакой плесени. Плесени отсутствует. Увлажнение так часто не требуется. И более лучше получается насыщение кислородом. Держал все также на полке, на нижней полке в холодильнике. На этом ролик про стратификацию будем заканчивать. Стратификация довольно удачная. Мне понравилось больше, чем в сравнении с песком и в сравнении с стратификацией вам ху.